Уважаемый зритель, вот эти тесты для первого урока Ссылку на эти тесты можешь найти в нижней части видео В описании видео или же в группе Telegram. Давай посмотрим, как ты изучал первый урок, как ты подготовился И на каком уровне ты готов И после этого, иншаллах, перейдем на второй урок, иншаллах Jag